Ребят, всем привет Сейчас на дворе у нас 2019 год Я хочу поговорить с вами О выращивании сверхострых сортов перца В этом году Этот год, мне кажется, выдался Весьма аномальный Куча всевозможных неприятностей И об этих неприятностях я хочу вам рассказать. Так, с чего начать? А начнем, наверное, мы с вот этих вот вещей. Как вы видите, осыпается завязи, сыпятся цветы. В общем, сыпется, сыпется, сыпется. Вот и крупный перец падает. Вы видите? Вон. Сколько завязи Осыпается, завязалась, осыпалась, завязалась, осыпалась. Хотя я не скажу, что как бы урожай плохой. Вот посмотрите, если на кустик посмотрите очень-очень много перца ну вот, начинаешь трясти начинает сыпаться цветы это нехорошо я занимаюсь больше десяти лет и в этом году как бы самые такие большие неприятности это осыпание цветов вот смотрите сыпятся цветы сыпятся завязи осыпается перец что удивительно в этом году перцы завязались на полтора месяца раньше В основном они начинали завязываться это сверхострые сорта двадцатых числах августа в двадцатых числах августа начиналось повальное плодоношение начинались вязаться вот такие вот перчики они меня начали вязаться где-то с 10 июля 10 июля очень быстро все, начало все завязываться. Никогда мне меня такого не было за 10 лет. Вот этот год как бы выдался, я не знаю, каким. Но для меня он весьма неудачный. Во-первых, плодов намного много раз меньше, потому что очень сильно осыпается перец. Также в этом году очень много болеет перца. Уже на 15 я выкинул. Заболевания вирусные, они не лечатся. Сразу там 2-3-4 дня куст полностью желтеет, осыпаются все листья, и все. Через 3 дня все это дело у нас пропадает. Куст приходится вырывать и выбрасывать. Что я хочу еще сказать по поводу перца. Очень много болезней и очень много вредителей. Чем бороться? Это выбирает каждый для себя еще температурных данных у нас Харьковская область у нас температура днем ну, где-то под сеткой где-то 48 градусов да, до 50 45-48 на солнышке градусник зашкаливает за 50 очень мало дождей ну, вот было 5-6 за все время в основном Жара немимоверная. Западная Украина наоборот. Дожди, ливни. Там все это дело заливается. У людей пропадает очень много урожая. Все это вымокает, все это гниет. В России там наоборот холодно. 12, 14, 15 градусов. Мне бы интересно было, чтобы написали в комментариях, какая температура в вашей области как у вас перец везет себя не осыпается ли завязи у него плоды мне просто интересно узнать это у меня такое или это везде ну вот кустик у меня это у меня сейчас скажу дарсет нага ред красный нага ну, вот я насчитал 90 штук вот на этом кустике и соответственно вот сыпятся они сыпятся и каждую неделю приезжаю, каждую неделю вот такая вот ерунда. Осыпается очень много цветов, очень много плодов. Вот смотрите сколько. Вот если собрать, вот, можно их... Они подсыхают потом. Хотя поливаю, потому что дождей практически нету. Надо вносить подкормки, подкормки обязательно, если вы хотите, чтобы у вас был хороший урожай. В этом году также у нас и помидоры. Урожай не очень, не сравнить со, с прошлыми годами. Раньше на одном кусту можно было собрать 60-70 томатов. В этом году 10-15. В общем, картошка тоже. С одного кустика три картошины. Огурцы. Ну, в общем, вот я считаю, очень аномальный. И, конечно, интересно узнать, как в ваших регионах, как чувствует себя перец, томаты. В общем, такие вот пирожки. Вот есть сорт перчика. Рага Брайан Ред. Вот смотрите, что происходит. Он уже полностью созревает. Он начинает полностью созревать. Этот сорт должен созревать в конце сентября. Видите? Насколько раньше он начал созревать. Это единственный сорт у которого вот такой вот цвет перца конечно экшен камера не передаст он такой кроваво кроваво красный цвет это уже созревшие перчики вот. вот они даже попадали у меня кусты то что навязалось очень очень много перца очень много ну и соответственно как вы видите и сколько цветов здесь валяется в общем сыпется сыпется вовсю. Вот 8 месяц уже созрела Каролина Рипер. Потихонечку, потихонечку созревает. Хотя она должна созревать где-то в октябре месяце. Вот они вяжутся вовсю. Вот такие вот перцы. Вот. Тоже сыпет во вовсю. Вот у меня рядок каролина рипер я сюда положил капельный полив Вот смотрите сколько, сколько цветов он трусишь они сыпятся все вот Риппер у меня здесь ну, уже начинает созревать интересно как чувствует перцы в ваших регионах подписывайтесь на наш канал Ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.